Всем здарова! С вами я Алекс, и сегодня мы поговорим про новую игру. Игра вышла от компании разработчиков Tiny Build, и это фастфуд хоррор. Я бы сказал что эта игра похожа на FNAF, но это совсем не так, ну или почти не так. Давайте разбираться, что же там происходит и какие антагонисты у нас есть. Начнем с того, то что игра вышла 3 декабря. А сегодня пятое. Я немножко опаздываю, но в целом ничего страшного. Сегодня поговорим про эту игру и разберемся, что же там происходит. Итак, начнем с того, то, что эта игра связана с рестораном питания, то же самое, что и FNAF. Также у нас есть аниматроники и куча различных посетителей, что гораздо более интереснее, чем FNAF. Концепция игры отличается. Концепция игры отличается тем, то, что мы не сидим на камерах, мы работаем реально в ресторане. И у нас есть огромное количество антагонистов. В отличие от НАФА у нас есть огромное количество различных пугающих персонажей. Так, у нас есть полное рабочее меню и всего 4 антагониста. Мы работаем в бургерной, где мы и делаем. Ну, как вы понимаете, что не все так просто. Под бургерной есть огромное количество комнат и так далее. В целом мы производим лучшие бургеры в городе, поэтому к нам приходят... А также мы уделяем всех аниматронными персонажами. Но помимо одной локации у нас есть целый город, огромное количество посетителей и так далее. Мы работаем в этой локации, но у нас также есть дом, который мы должны прийти через ферму. Из главных антагонистов мы можем а, выяснить то, что это корова и петух. Также у нас есть возможность прятаться. В начале прохождения сюжета мы узнаем то, что люди это лишь анимированные роботы. Наступает ночь, какой-то переломный момент, аниматроники начинают вести себя странно и непонятно для нас. Они начинают бунтоваться. Все, кстати, ссылка на игру будет в описании. Если она вам понравится, то я могу сделать отдельный видеоролик. В целом, начало игры очень даже простое. Мы готовим бургеры, картошку, различные закуски и так далее. Ниже их и распаковываем по различным упаковкам. Также у нас есть молочные коктейли, различные напитки. Все как в обычном ресторане. Быстрого питания. Ну все, дальше и дальше у нас все больше и больше накаляется атмосфера и так далее. Посели становится все больше, мы начинаем не успевать. А вот ночью уже происходит различная дичь. Различные аниматроники и люди начинают себя вести очень странно. Меню начинает лагать, а мы видим очень странные вещи. Причем люди нам никак не помогают. Они как будто бы это не видят. Помимо.. Самой э, кухне у нас есть музей, а также огромное количество различных магазинов, которые мы также можем посещать. У нас в квартире есть различные... Э, различные оборудования и различные пасхалки к самой э, бургерной. Поэтому я считаю, что игра вышла достаточно неплохой. Взглянув на нее поподробнее, можно прям найти очень много различных отсылок о пасхалочек. Но в целом игра неплохая. Очень много различных интересных моментов, сюжета и так далее. В целом игра вышла достаточно неплохой, и поэтому я согласен с санклейте 10. Советую всем поиграть, а если вам интересно более подробный обзор на данную игру, просто напишите мне об этом в комментариях. Буду рад с вами пообщаться. Всем удачи!